Ты лишь отсрочила неизбежное. Задержка лишь разозлит этих дикарей. Они сочтут это предательством и пойдут в атаку. Им не добраться до моей страны. Стена сдержит их. До твоей страны? Думаешь, тебе удастся что-то изменить? Китай — это лишь начало пути. Мы будем править миром. А шкатулка, которую ты нам отдала, станет еще одним инструментом, который поможет нам прекратить все войны. Прекратить все войны? Возомнил себя героем? Мне не нужен твой мир и твоя власть. Отдай мне шкатулку, и твоя смерть будет быстрой. Твоей шкатулки тут нет, ассасин. Ее уже увезли из Китая, она в руках тамплиеров. Значит, шкатулку найдет другой ассасин. И это будет его судьба. А моя судьба — избавить мир от тебя. Всем привет, с вами Максу. Это прохождение Assassin's Creed Chronicles чайна. Так, давайте уже убьем Джан Юн. Это конец, Джан Юн. Бежать некуда. Тебе не жить. Тут вот еще вот монголы нападают. Ничего. Китай. Китай будет жить. I to see. 他有呃<音><音><音>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 做出了站住有敵人有事<音><音><音> Чем бы его отвлечь? Так, там Так, пройдем. Молеееее! Чем сюда пошли? Ну, зачем ты, Я иду, джан Йон. не попал. А вот это... Ты! Ты! Ты! Ты! А А вот так. Ассасин, что чувствуешь? Все так, как ты представляла. Не льсти себе, Джан Юн. Твоя смерть позволила Китаю обрести надежду. Да, сначала я хотела отомстить, но... Поняла, что в этом нет смысла. Я нашла для себя другую цель. И какую же? Будущее. Для Китая и его жителей. Я исправлю все, что вы натворили. Я восстановлю братство и найду тех, кто поможет мне вернуть свободу в эту страну. Даже ценой своей жизни. Вместе мы будем сражаться с такими, как ты. Тамплиером не победить. Братство восстанет из пепла. Так, и результаты Быстрый. игра плюс учитель император мертв эликсир жизни да Эликсир принес ему смерть, как вы и планировали. Сын пойдет по стопам отца. Стена защитит наш народ. И мы тоже встанем на защиту. Учитель. В прошлый раз вы говорили мне о подарке мастера аудитора. А, шкатулка первой цивилизации. <клес> да. Я так и не смогла понять, в чем секрет шкатулки, но моя одержимость ей многому меня научила. Пожалуй, это был самый ценный урок в моей жизни. Какой же учитель? Тот, кто ищет мести, роет две могилы. На этом все. Играя с этим крутой ролик, случайно на Всем спасибо за просмотр. С вами был Максуд. Всем.